Что-то такое непонятное, не колобатиобразное, и поэтому, друзья, хам, хам. Ой, подожди, я не сказал, что за хам. Добрый день, друзья. Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Сегодня в нашем ролике мы рассмотрим с вами практическую часть пранаямы, а именно капалабати. Мы с вами в понедельник прослушали. Андрей Ван Лизбета и его теоретическую часть. Мы с вами, друзья, в среду вечером сделали солнечные круги, продышали хорошо нашу легочную систему. И теперь, друзья, как раз время, чтобы начать наши уроки по пранаяме, а именно капалабате. Друзья, отвечая на комментарии некоторых людей, которые постоянно мне пишут под видео, что много слов, мало дела. Друзья, у нас есть под каждым видео тайм-коды. Прокрутите, пожалуйста, мышку немножечко вниз. И если вам не нравится теоретическая основа, если вы считаете, что вы уже все знаете про пранаяму, то тогда просто перекрутите на практику, где мы с вами вместе будем делать сегодня капалабати. Но потом, друзья, когда у вас что-то заболит, или легкие, вы почувствуете какое-то жжение, или сердце начнет колоть, друзья, потом не, не говорите мне ничего и не перекладывайте на меня ответственность за то, что я как-то что-то вам плохо, неправильно рассказал. И поэтому насчет ответственности скажу вам сразу, нельзя делать жесткие, мощные пранаямы, например, капалабати, такие, как мы сейчас будем делать, беременным женщинам. Это влияет не очень хорошо на ребенка, который у вас сидит в животе. И поэтому, друзья, я бы вас предостерег от этого. Есть пранаямы, мягкие такие, которые хорошо влияют. Их, пожалуйста, выполняйте, капалабайте, пожалуйста, этого не делайте. Не делайте пранаяму, когда вы хорошо покушали, когда у вас полный живот, когда вся энергия должна идти на пищеварение. Не делайте, пожалуйста, капалабати, потому что ваши легкие будут просто не успевать перерабатывать ту кровь и ту прану, которую вы сейчас из пространства в себя возьмете. И, конечно же, друзья, тоже немаловажно, в наших северных широтах не делайте пранаяму на морозе. Некоторые думают, что, о, отлично, минус 20, снежок, как раз время поделать пранаяму. Это неправильно, друзья. Наши пазухи пазухинозы просто не будут успевать делать воздух теплым для... Такой жесткой, я бы сказал, очищающей пранаямы, как Капалабати. Насчет Капалабати скажу пару слов, что это такая пранаяма, которая некоторые относят к очищающим пранаямам, так называемым шаткармам. Некоторые же относят к полноценной пранаяме. Неважно, друзья, как вы это называете, Шаткарма или пранаямой или еще как-то, или дыхательная медитация, абсолютно неважно, это очень хорошо влияет на ваше физическое тело и на тела вашего сознания, на энергетические тела. Поэтому, друзья, не будем долго ходить, начнем сразу с Капалабати. Выполняется она следующим образом. Мы просто очень сильно и мощно, как можно быстрее, выдыхаем через нос. Примерно вот так. Друзья, когда я делаю это упражнение, я выдыхаю не просто легкими, я не просто выталкиваю воздух из своего носа, я беру свою стенку живота и прижимаю ее максимально вовнутрь. Иногда, когда у вас будет достаточная уже практика, вы осознаете, что вообще в принципе только одного сокращения мышц живота, когда стенка живота максимально идет назад к позвоночнику. Уже достаточно для того, чтобы вытолкнуть максимальное количество воздуха. Некоторые для начинающих советуют положить руку на живот и смотреть, как живот у вас будет туда-сюда ходить. Я тоже это советую. И еще могу один совет дать. Прижимайте ладошку немножко сильнее, чтобы вы не просто выдыхали, а именно как можно сильнее выдыхаем, друзья, с вами отработанный воздух. Еще один немаловажный факт, это то, что когда вы делаете капалабати, никогда не думаете про ваш вдох. То есть, когда стенка живота у вас пойдет вперед, вдох случится автоматически. Некоторые, друзья, думают очень много, а как же мне вдыхать в это время, и получается что-то... Что-то такое непонятное, не колобатиеобразное, и поэтому, друзья, так не нужно делать. Только выдохнули, живот, когда втянулся обратно, тело само вдохнет. То есть тело не останется без воздуха. Не думайте об этом. Думайте о том, как вы сделаете хорошо, качественный выдох. И в достаточно быстрой форме. Насчет, друзья, поза для сидения. Я долго преподавал йогу для сеньоренов, то есть для йогу для женщин, мужчин пожилого возраста, пенсионеров, и они сидели на табуреточках. И это абсолютно приемлемо, сядьте, табуреточка, прямая спина, спокойно дышите. Если вы достаточно молодой или если вы пенсионер, но все-таки у вас еще достаточно хорошо развиты тазобедные суставы, можно сидеть в так называемой сукхасане, то есть по-турецки да, называется, или скрестив ноги. Спокойно сидите, пожалуйста, дышите, это тоже очень хорошая поза, но при этом держите спину всегда прямо, это значит макушку направляйте наверх, копчик устремляйте вниз, таз немножечко прокручивайте. Если ваши тазобедренные составы еще более мобильны, желательно сидеть в сикхасане, да? то есть мы доги немножечко расставляем, есть много вариантов сикхасаны, да? в основном, конечно же, это когда у нас одна нога на икре чуть-чуть ниже, чем икра другой ноги. Мне же нравится вариант, когда у нас обе ноги лежат как бы на земле параллельно друг другу или рядышком с друг другом. И колени максимально уходят у нас в пол, то есть у нас не должны колени прям касаться, но они уходят в пол. Некоторые, конечно же, используют подушечку. Благодарю. Некоторые используют подушечку, вот как у меня, например, есть такая медитативная подушечка для сидения, то есть. Подкладываем себе под таз подушечку, скрепляем ноги вместе и колени у нас полностью относятся вниз. Тоже очень хорошая техника, но мне не очень нравится, как я во многих видео уже говорил, я вообще против всяких различных приспособлений для того, чтобы использовать какие-то техники йога. Только собственное тело и мат, больше вам ничего не надо. Но если вы вдруг чувствуете, что на подушечке вам сидеть удобно, пожалуйста, очень внимательно следите за Затем, чтобы у вас таз не отодвигался назад. Когда сидим на подушке, я прямо ощущаю, как у меня таз отворачивается назад. Это неправильно. Таз должен быть повернут назад, и нижняя часть спины должна быть немножко сгорбленная. Да, в основном спина, конечно же, должна быть направленная наверх. Да, друзья, если вы ощущаете, что у вас тазобедренные суставы еще более раскрыты, то, конечно же, нам подойдет поза полуподмасана или полулотос, когда одна нога лежит на другой. Это вообще идеальная поза. Но если вы делаете длинные пранаямы, не забывайте менять ноги, да, чтобы одна нога у вас была на другой и обратно. Если ваши тазобедные составы совсем хороши, тогда вы можете использовать позу лотоса. Когда, друзья, я только начинал свои техники пранаямы, это было 24 года назад, я тогда использовал обыкновенную технику, просто у меня ноги там как-то лежали и колени как-то лежали, я просто как-то сидел и как-то дышал, потому что ни литературы, ничего в то время особо не было. Сейчас, друзья, у нас появилась возможность хороших семинаров, хороших видео, где вам хорошо все объяснят, как действительно лучше и правильно делать. Поэтому, друзья, не нужно пытаться и пробовать и те же ошибки совершать, которые делали те люди, которые говорят говорят вам что-то в видео, можно просто зайти на канал Йога Чести, где вам очень хорошо все и подробно объяснят. Итак, друзья, первая сидячая поза, которая у нас есть для пранаямы, это подмасана или поза лодоса. И только в ней и нужно делать пранаяму. Если вы по какой-то причине пока еще не можете это делать, используйте какую-то другую позу, это не страшно. Но по мнению многих школ, многих йогов, они считают, что те результаты, которые вы добьетесь, сидя в подмасане, они несравненно больше, чем те, которые вы добьетесь в пранаяме, сидя в какой-то другой позе. Поэтому, друзья, я не агитирую, а настоятельно вам рекомендую использовать подмассану. Теперь, друзья, насчет техники выполнения. Техника выполнения очень проста, как я уже говорил, просто выдыхаем. Мы выдыхаем и считаем, сколько раз мы выдыхаем. Ну, например, я сейчас сделаю 5 раз. Я беру свою ладошку и загибаю пальцы 5 раз, получается. Да, и вдыхаю с полной грудью, и получается 5 раз. Для начинающих то, что мы сегодня с вами сделаем, мы будем делать с вами 30 раз, затем будем делать с вами 50 раз и под конец 100 раз. То есть для начинающих 50 раз это достаточно хороший уровень, если вы можете осилить 100, пожалуйста осильте 100. Но никогда не делайте пранаяму просто так, сначала поделайте какие-то асаны, ну например солнечный круг. Да, вот я поделал солнечный круг, размялся, тело мое как бы оживилось, жаре тело, эфирное тело у меня начало жарить, прокачивать эфирную энергию, и эту энергию я сейчас буду гармонизовать с помощью э, практики Капалабати. Итак, друзья, все вместе мы с вами берем нашу макушку, тянем ее наверх и выполняем с вами 30 раз. Глубоко и сильно вдыхаем. И глубоко и сильно выдыхаем. Полностью выдыхаем. Ничего не оставляем в легких. Нормально вдыхаем для первого раза. И выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох выдох полностью выдохнули ничего не задержали в легких глубоко и сильно вдохнули максимально вдохнули и полностью выдохнули ничего не оставили в легких Нормально вдохнули и задержали дыхание на вдохе примерно 30 секунд. 30 секунд прошло, полностью выдохнули, выдохнули, все с воздух из легких. Нормально снова вдохнули и снова полностью выдохнули. Сгармонизировали ваше дыхание. Я скажу еще пару слов про то, что я говорю. Обычно в йога-школах не используется слово «выдох», «выдох», «выдох» или «вдох» используя словосочетание «со хам», это значит «я есмь», «со» — это «я», «хам» — это значит естьм то есть я соединяюсь с Всевышним, я соединяюсь с Всевышним Азом и манифестирую свое бытие здесь, на этой земле, как связь с Всевышним Азом, с Всевышним, с Господом, с Богом, как угодно вы можете это называть. Важно, что вы понимаете, что внутри суть качества, вы едины. Поэтому с каждым выдохом я буду говорить вместо слова «выдох» я говорю слово «хам», что значит мы, есть мы. Это и ей будет сопровождаться выдохом. Итак, друзья, 50 раз мы сейчас с вами еще сделаем, и потом 50 секунд задержка дыхания. Глубокий вдох, друзья, макушка потянулась наверх, копчик вниз. Полностью выдохнули, ничего не оставили в легких. Снова глубоко и сильно вдохнули. И полностью выдохнули, ничего с остаточным выдохом, ничего не оставили. Полностью каждый остаток воздуха выдохнули, нормально вдохнули и начали. Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам hum <laughs> <laughs> Хам, хам, хам, хам, хам, хам, хам, хам, Полностью выдохнули. Снова сильно и глубоко вдохнули. Сильно и глубоко выдохнули. Нормально или глубоко вдохнули и дыхание на вдохе задержали на 50 секунд. 50 секунд прошло, медленно с вами выдыхаем и спокойно, но полностью вдыхаем, полной груди мы вдыхаем, наполняем легкие, выдыхаем полностью, ничего не остается в легких. И теперь третий, последний круг, 100 раз мы с вами сделаем и 100 секунд задержка дыхания. Осуществляем нормальный вдох и хам, хам, хам, хам. HUM HUM HUM HUM HUM hum, <laughs> <laughs> hum, Полностью выдохнули, хэм, хэм, хэм, хэм, хэм, глубоко хэм, хэм, хэм, Нормально или тоже глубоко вдохнули и на 100 секунд задержали дыхание. Медленно, друзья, выдыхаем, 100 секунд уже прошло, затем медленно снова вдыхаем, гармонизируем наше дыхание, гармонизируем, восстанавливаем наше дыхание, ощущаем приятный эффект от пранаямы, осознаем этот эффект, пытаемся ощутить, какие блокады у нас есть, какие нужно еще разрушить, какие только что разрушились или растворились. Пранаяма осуществляет отличный не только терапевтический эффект, но также энергетический, психоэнергетический и, конечно же, ментальный эффект. Поэтому, друзья, после каждой практики хатха-йоги я советую вам делать пранаяму. Хотя бы минут по 10 или по 20. То, что мы сейчас с вами разобрали капалабати, это была очищающая пранаяма или, скажем так, это была подготовка к пранаяме. В следующую пятницу мы разберем с вами Аулома Вилома, или некоторые называют ее Нади Шодана, или это переменное дыхание. Это одна из пранаям, которая гармонизирует два наших астральных канала, инь и янь, или как в Индии их называют, ида и пингала. Поэтому, друзья... Смотрите следующее видео на канале Йога Чести, и вы познакомитесь с другими техниками пранаямы. А сейчас, друзья, я желаю вам всего самого наилучшего, успешной практики, отличного духовного развития посредством, конечно же, асаны и пранаямы. И, друзья, советую вам всегда поступать по совести и жить честью. До встречи, друзья, на канале Йога Чести.